Тоже наконец-то можно пощупать самому Valorant. Как вы помните, две недели назад я выпускал видео по Valorant, на котором я рассуждал, убьет ли Valorant CSGO или нет. Но тогда все мои мнения были основаны на видео видеоигеймплейнах, которые тут у меня появились. И теперь можно самому было поиграть, пощупать игру. И теперь можно, конечно, сделать опять же неполное мнение, потому что есть нюансы, которые, может быть, изменят уже в будущем. Насчет того, что в Валоранте данными был доступно только два режима. Либо вы создаете свое лобби и играете 5 на 5, либо же Unranked матч Собственно, ранкенд матч к сожалению, нету. Но вроде бы где-то я слышал то, что позже его обещали завести. Ладно, давайте поговорим про те нюансы, про которые я говорил, которые, может быть, изменятся в Unranked режиме. Первое, это обводка персонажей врагов. Не знаю, зачем это было сделано, окей... Скорее всего, для того, чтобы новички понимали, кто противник, а кто свой, потому что все-таки персонажи могут быть одни и те же за ту и другую сторону. Но, надеюсь, в ранкиде этого не будет, потому что это, ну, достаточно сильное облегчение игры, и типа, это облегчение в плане того, что люди достаточно невнимательные будут часто вас замечать, а без этой обводки, конечно же, не будут. Второе, это меню таба. То, что в табе показывается, сколько имеют враги на начало раунда денег, и также, насколько сильно у них заряжены ультимейты. Надеюсь, в рангете, опять же, это тоже не будет, потому что это очень сильно будет облегчать игру, так как вам не придется рассчитывать, сколько у оппонента должно быть сейчас денег и заряжен ли у него ультимейт, потому что вдруг там для какого-нибудь персонажа типу Джет, для какой-нибудь Сейдж, то есть, ну, чтобы понимать, могут ли там, опять же, та же Сейдж резнуть кого-то или нет. И последний элемент это то, что на миникарте вокруг вашего персонажа есть кружок, и он обозначает, насколько далеко вас слышно в тот или иной момент. Опять же, надеюсь, то, что в ранкете этого не будет. Почему я вот все вот так вот объяснил, то, что этого не должно быть в ранкете? Потому что это облегчение игры, банальное. То есть игра не будет вознаграждать вас за то, что вы очень долго в ней играете. В том же Counter-Strike за большое проведение времени в игре вы уже начинаете понимать, сколько у оппонентов может быть денег, тайминги на картах, что оппонент может поджать и тому подобное. В Валоранте же пока что я не вижу, чтобы это как-то вознаграждалось, в принципе. Единственное, что в Ларанте будет вознаграждаться, это знание персонажа оппонентов и также стрельбы. По поводу стрельбы, здесь все очень тоже просто сделали. А, спрей тут очень легко, по сути, контролится, то есть, ну, немного там проведите времени на карте с ботами. А именно аналог Аймботса есть, на котором можно спокойно точить спрей с оружия. Плюс у большинства оружия есть прицел коллиматорный. И также у каждого оружия, соответственно, меняется тип его стрельбы во время того, прицеливаетесь вы из коллиматора или нет. Чаще всего у автоматов типа Калаша-Емки, аналоги, так сказать, их. Уменьшается просто скорострельность, но при этом вы можете, вам легче будет контролировать с оружием, так как вам надо будет просто сопоставлять модельку оппонента и ваше перекрестие. Без прицела же, опять же, у вас выше скорострельность идет, что как бы неплохо. Также у некоторых оружия, там, у бульдога и у одной ппшки прицел вводит оружие в стрельбу очередями. Ну, такое себе тоже. Также есть нюансы с армором. Его решили сделать немного проще, просто у вас дополнительно 50 или 25 хп. Не знаю, зачем так было делать, но суть в том, что армор ломается очень быстро. Ломается он буквально с 4-5 попаданий полностью, то есть до нуля. В CSGO как бы для того, чтобы вам перезакупить армор, вам надо было сдохнуть, потому что, ну, чтобы вам его сломали в ноль, это надо умереть на раундов наверное, 4-5, и при этом, чтобы по-моему еще стреляли со всякого СМГ или с пистолетов. Вот. Тут вам просто часто придется перепокупать, и при этом стоимость полного армора косарь. И как бы это тоже не очень хорошо сказывается на экономике. Вот, то есть с экономикой тут тоже будет не все очень просто. вам надо попасть время армора. Ну, способности они стоят типа копейки, как и грантов в Counter-Strike. Также еще возвращаясь к облегчениям игры. На снайперских винтовках тут есть даже обычный ваш прицел. Что это значит? То, что вам будет легко понять, где у вас находится центр экрана И, соответственно, где будет у вас центр прицела во время зума И, кстати, да, еще когда вы ходите в зум, у вас нет никакого звука Что, как бы, тоже не очень хорошо, потому что вы можете пожить спокойно с АВП или тем же скаутом Зазумиться, и противники должен будут узнать, что вы где-то рядом стоите Из-за чего люди со снайперками будут носить очень большой импакт, даже больше, чем в Counter-Strike том же И еще скаут, который здесь стоит 1100 но при этом он достаточно сильный за свои бабки, то есть он без армора вас гарантированно убивает с выстрела. Также он достаточно точно стреляет без зума. То есть он, ну, у него патроны летят в небольшом разбросе от вашего прицела, чаще всего даже летят в центр. С АВП такое не прокатывает, там без зума лучше вообще не стрелять, только максимум в упоре. И то, не факт, что еще попадете. У скаута вы можете просто спокойно выбегать, без зума шмалять в голову и попадать. Вот. То есть, ну, со стрельбой, в принципе, в игре не все так хорошо, как бы, очень много есть таких моментов, которые бы лучше было бы сделать посложнее, нежели это есть сейчас. Но, опять же, все может поменяться, так что вот. И опять же, это мое, ребят, мнение, так что не закидывайте помидорами, как это было под прошлым видеороликом. Теперь давайте перейдем еще к картам. Всего их в данный момент три карты. В видео, в своем мнении, я говорил про карту с тремя полонтами Тут будут все-таки разные карты. На тот момент я не знал про другие карты. Я видел только одну, ту карту с тремя плантами. И подумал, что будут такие карты все в основном. Но нет. Тут каждая карта будет отличаться своим каким-то геймплеем. Вот есть карта с тремя полтами, есть карта с телепортами, точнее с двумя телепортами. И карта также там с трассами, ну то есть лестницами. И в принципе карты выглядят неплохо, то есть все играбельные, все мне в принципе более-менее зашли. Ну кроме опять же карты с тремя полутами, потому что там ну... Прям дикий такой, есть небольшой дисбаланс, потому что тебя могут просто одного на каком-то из пунктов заражить, если оппоненты угадают. Вот, с порталами, кстати, нет, ладно, вот. с порталами есть вопрос, потому что карта такая себе, в плане того, что есть два портала на карте, один находится по центру, через который могут какие-то защиты быстро перетягиваться на мид, но при этом, когда ты телепортируешься, тебя слышно, и при этом еще когда телепортируется какой-то объект, то его тоже слышно, поэтому можно фейковать пистолетами. Вот, и второй портал находится на б планте вроде бы на б и телепортирует его наоборот на Апленд. Опять же, все это слышно. Ну, такая себе механика с порталами, потому что юзабельный только один, и он только на центре карты. И то, тебя слышно, когда ты в него заходишь. Но привыкнуть к этому можно, посмотрим, какие карты будут еще в будущем добавлены. Ну и что же, пришло время поговорить теперь о персонаже. Персонажей в бете всего лишь 10, 5 доступны по дефолту и 5 вам нужно будет открыть. Открываются они по контрактам агента, как-то так эта штука называется. То есть не надо будет покупать их, ну, по крайней мере, на бете. Как будет на релизной части, я не знаю. И только как, нравится, знают, как это все будет. Но все-таки говорили, что их надо будет покупать. Вот, окей. Персонажи есть уже, который имба. Прям, по моему мнению, имба в данный момент это Сейдж, это персонаж, который может лечить себя союзников и также еще их воскрешать своей ультимейта И честно, когда я, в принципе, видел уже, что персонажи могут лечить себя, мне это уже немного не понравилось, потому что в игре не будет никакого наказания за то, что ты, например, пикнул где-то лишний раз, получил много урона и остался лоу И теперь своим лоу-хп должен как-то отыгрывать. В данный момент ты можешь пикнуть, получить кучу урона, если у тебя в команде есть сейдж, или ты сам сейдж, ты можешь себя похилять. Третья обилка, которая при этом еще... Эта обилка перезаряжается каждые 30 секунд, что как бы дает и использовать несколько раз за раунд, что очень имбалансно. Также еще есть персонаж Феникс, который также может себя лечить своими обилками, еще и перерождаться. То есть лишний раз ты можешь пойти и пикнуть своей ультой кого-то ради информации. Узнать эту инфу, тебя это обратно, да, у тебя 100 хп без армора, который у тебя мог быть в начале игры, но все равно как бы лишняя информация тебе позволяет собрать, еще и похилиться счет своих обилок. Вот, то есть, в принципе, любая лечащая способность в подобных играх это очень сильная способность, потому что, ну... Вы можете просто совершать ошибки, и вам за это, грубо говоря, ничего не будет, кроме снятого армора. Также уже есть персонаж, который достаточно зависимый по типу джет. То есть, если вы умеете хорошо за них играть, вы будете на них нагибать. Если особо не умеете играть на них, ну, вы будете так себе по эффективности в игре. Также есть и бесполезный персонаж. Точно могу сказать то, что э, вайпер достаточно сейчас бесполезен. Он полезен только за защиту. И все. За атаку он просто ноль, потому что две обилки, которые ставят по типу там стены и облака, они полезны в основном только будут при защите планта и не более... Чем. Ну, только, окей, стена может быть полезна для того, чтобы зайти на этот самый плент. И вот чтобы персонаж, к примеру, как вайпер со способностями для защиты не был бесполезен, я бы на месте райтов сделал бы, помимо смены сторон, смену персонажей. То есть, к примеру, вы можете после того, как вы отыграли за защиту, пойти поиграть персонажем атаки, а наоборот, когда вы пришли с атаки на защиту, вы можете понять персонажа на защитного. Вот, но опять же, это такая палка двух концах, как бы это и хорошо с одной стороны, ну, с другой стороны это не очень хорошо. И Кстати, хочется еще сказать про один нюансик небольшой для русских игроков. У нас не будет войс чата Почему его нет? Да все просто. Когда Роскомнадзор выпустил постановление о том, что компании должны записывать э, все разговоры и хранить их, а эти сказали, ну, вам как бы чат особо не нужен, войс чат так что идите в пень, про игроки. И если в Лиге Легенд, ну, чат, окей, okay, не сильно будет востребован, у вас все время есть время написать какую-то там информацию, потому что моба играли нам во многом медленнее, нежели шутер, то в Valorant у вас не будет, в принципе, ни времени написать какую-либо информацию для своих тиммейтов, и это просто бред, как выиграть в шутер, и при этом вы не можете никак коммуницировать со своей командой, и они с вами тоже. То есть, ладно, вы, к примеру, все бы действовало в одностороннем порядке, вы бы не могли говорить, но при этом вы слышали всех. Но вы не можете говорить и при этом не слышите своих тиммейтов. Это просто бред. И тут остается только два варианта. Либо сидеть в ранкете без какой-либо информации, без возможности дать эту информацию. Ну, либо собирать stack из -за друзей и играть только так в ранкете. По-другому никак. И поэтому игра в России навряд ли приживется, нежели в других странах.